Ну что ж, друзья, с добрым утром, с добрым вечером, даже можно сказать, для всем тем из нас, кто сегодня находится с нами по всему миру. У нас действительно для вас просто феноменальное количество очень важных объявлений. Я знаю, что мы очень часто проводим подобные созвоны, и наши созвоны всегда великолепны, но сегодня я думаю, что у нас будут одни из самых интересных объявлений, которые у нас когда бы то ни было, не были, особенно из тех, которые мы делали в этом году, особенно с тех пор, как мы запустили Форекс. Поэтому не выключайтесь, если вы не хотите это упустить. Еще не слишком поздно вашу команду на этот вебинар позвать, с тем, как мы потихонечку разогреваемся и начинаем. Итак, мы очень рады тому, что вы к нам присоединяетесь, и так, Эдвард, и Илья, и я, мы все в Японии. Итак, друзья, разве... Это были просто выдающиеся несколько дней. Эдвард, ты продолжал говорить мне про наш японский рынок и про то лидерство, которое находится в этом рынке, даже до Дейзи, с тем, как ты выстраивал здесь свой бизнес и отношения с людьми. Я помню, что мы с тобой должны были в Японию пролететь еще в феврале 2020 года специально для одной бизнес-поездки, и эти планы прервал. Коронавирус, нам пришлось это все перенести, и вот, пожалуйста, сейчас мой первый раз, когда я посещаю Японию, со мной прилетела моя жена Эдвард, а ты уже в Японии живу, и... Это замечательно, Илья, ты говоришь на японском, ты очень хорошо знаешь местную культуру, ты знаешь, как здесь делаются дела. И замечательно, что один из наших основателей, что у нас есть Илья, который в Японии жил, который по японски говорит. И это были по-настоящему удивительными несколькими днями, друзья. Да, Джерми, я на самом деле был в предвкушении возможности встретиться с вами, с Эдвардом, может быть, несколько раз я до этого сюда приезжал. То есть мы Потратили достаточно большое количество времени здесь. У нас успело образоваться несколько друзей, и я очень был в предвкушении того, чтобы ты, Джереми, конкретно приехал в Токио. Мы столько говорили об этом рынке, и я знаю, что ты полностью рад, доволен и даже в какой-то мере удивлен теми рынками, которые происходят здесь с точки зрения рыночной. И после того, что мы видели с вами вчера, мы об этом с вами сегодня обсудим это более подробно. Мы покажем вам некоторые другие вещи, да, Илья нам кричал, пожалуйста, там, приезжайте в Японию. И он не имел в виду, приезжайте впервые, но он имел в виду, давайте, приезжайте в Японию, чтобы мы могли все встретиться. Ну да, естественно, чтобы мы могли там все встретиться, конечно. Так, а у нас уже идет трансляция? Нет, трансляция еще не идет. Но отдельное спасибо доктору Стэну. Так. Гереми, пока ты там это все делаешь, я бы хотел спросить тебя, а какое было твое первое впечатление вчера, когда мы только приехали с утра на наше мероприятие, и когда вот ты заходил, и когда ты увидел всю эту очередь людей, которые стояли, которые нас приветствовали, я просто хочу услышать вот твое впечатление на эту тему. Потому что, ну, я здесь, понятно, уже некоторое время, я знаю, насколько верны местные люди, как они всегда рады, как они всегда поддерживают, так я себя здесь слышу чуть Но я бы хотел услышать сначала твою, твои впечатления. Ну, во-первых, хочу сказать, что это было просто невероятно, потому что мы вот прибыли на это мероприятие, и здесь была целая очередь, которая стояла чуть ли не до другого конца здания. И мы зашли буквально в парадные двери, и там все люди, они рады, они машут нам ручкой. И я подумал, ой, как хорошо-то. А затем мы поднялись вверх по эскалатору, и когда мы добрались до верхней части эскалатора, вдруг там разразились аплодисменты и крики. И я посмотрел, и там толпа и сотен людей. Мне даже пришлось оглянуться, потому что настолько сильным был взрыв этого, этой радости, которая там была. Я на секундочку подумала, что туда приехал президент этой страны или еще что-нибудь наподобие того, потому что это все было ради Дейзи. И там были Дейзи, вывески, и наша энергия, она была просто удивительна. И вот в тот самый момент я уже понимал. Я сказал, «О, Боже мой, у нас с вами будет сейчас, наверное события, которое происходит только раз в жизни. Ведь мы практически просто, поднимаясь вверх по эскалатору, уже знали, что это рынок, который однозначно готов. Что это рынок, который по-настоящему удивителен. И мы затем поехали, пошли в комнату ВИПов, которая там была специально для нас подготовлена. И я помню, как мы пошли для того, чтобы начать это мероприятие, и практически каждый... Стул в той комнате, более 500 мест были заполнены и энергия и общая радость. И знаете, что еще было по-настоящему удивительно? Я думаю, что 90% людей, которые там находились, у них была та или иная форма Дейзи. Там были футболки с фотографиями доктора Анны, там были в Дейзи фотографии с «Я же вам говорил». И это было просто по-настоящему удивительно, видеть то единство этого рынка, которое там находилось. Ожидание, которое было в том рынке, а также ту энергию, которая там находилась. Я хочу вам сказать, что для меня самым удивительным была вот эта передняя секция, которая была специально обгорожена. Это была секция для пейсеттеров, и нужно понимать, что в японском сейчас рынке более 50 пейсеттеров на этом рынке. И я вам прямо сейчас говорю, что это было по-настоящему удивительно. Я знаю, что у нас будет значительно более тысячи людей в Японии, которые будут вместе с нами на мероприятии в Дубае. Эдвард, и на протяжении многих лет, рассказывал о японском лидерстве и о японском рынке. И чтобы испытать все это а в живую, это было как ничто раньше, ни, ни, это не было похоже ни на что такого, что я видел раньше в своей жизни. Это безусловно так, но глядя на лидеров и на все то, что происходит, причина, по которой они добиваются подобного успеха, и причины, по которой у них столь сильное лидерство, это их упорство. Они не останавливаются, они продолжают двигаться вперед. Некоторые люди, знаете, иногда сначала немножко дают газу, а потом останавливаются, а, неко... а в Японии нет. Люди, они совершенно работают без остановки. И у нас был, например, обет «Спейссеттер лидерами», «Спейссеттер Голд». И с тем, как мы по-настоящему выстраивали отношения с этими лидерами, это было, наверное, идеальное слово для того, чтобы описать это японское лидерство. А они по-настоящему продолжали постоянно двигаться вперед. Они постоянно продолжают постоянно строить этот бизнес. Они очень верят в то, что они делают, и одна из вещей, которые, которым я научился, можно даже сказать, Эдвард, с тем, как мы выстраивали наши взаимоотношения с некоторыми из лидеров, заключалась в том, что было такое феноменальное количество проектов, которые ä, уже были на японском рынке, на азиатском рынке, которые были просто не настоящими бизнес-проектами на протяжении многих лет. Многих людей обманули в их ожиданиях, особенно в финансовом мире. Когда мы говорим про рынок с сетевыми продажами, с реферальными ссылками, я думаю, что самое важное тому, чему я научился на японском рынке, это вот эта энергия и благодарность, которая там находится. Они знают, насколько реален проект Дейзи. И это было, по сути, определенным uh, отражением их целеустремленности в этом проекте и мощи мощь проекта Дейзи, потому что, наконец-то, они получили нечто настоящее, нечто долгосрочное. Не то, чтобы это было нечто идеальным и чем-то таким, что шло бы без сучка, без задоринки, но чем-то по-настоящему реальным, чтобы происходило для людей Японии. И sí, почувствовать эту энергию было other. удивительным. Да, я не так взаимосвязанный. Знаете, когда я был на сцене, я старался yeah. не смотреть yeah, yeah. на первые ряды, потому что они иногда начинали плакать. И вы знаете меня, я ведь тоже могу нервничать. И когда я вижу, когда кто-то плачет, я не могу этого выносить. Поэтому я, конечно, старался сдержаться, старался как бы закусить у дела и продержаться. Мы сейчас, кстати, вам включим видео. я, если честно, был по-настоящему удивлен, потому что ведь мы находились в мероприятии, которое проходило вживую, и в конце этого живого мероприятия они включили видео. И я вспомнил... Я помню, как Илья, наверное, я к тебе наклонился и сказал, «Илья, какое они собираются видео включить? Я вообще не знал, что мы там собирались э, поставить еще какое-то видео, потому что мы там определенное видео уже включали, я думал, что уже ничего не осталось, а в конце их мероприятия они включили специальное видео, которое обобщало то, что произошло, то, что произошло во время самого мероприятия. То есть мы на видео смотрели видео про мероприятие, поэтому вы, наверное, слышите, как мы описываем это мероприятие так или иначе. Но давайте сегодняшний день начнем с того, что мы включим небольшое, короткое, Видео, чтобы вы могли посмотреть на то, насколько все это сильно. Я хочу сказать, что мы в этом году провели тур этим летом. Все рынки были по-настоящему удивительны. Немецкий рынок, венгерский рынок, французский рынок. Ведь там везде все очень похоже. Есть лидеры по всему миру, которые выполняют по-настоящему удивительную работу, которые делают просто удивительные вещи. И когда я, например, впервые оказался в Японии, когда я испытал вот это. И я сказал, тогда помню, что я сказал. Если бы у нас был просто немецкий и венгерский рынок, и японский рынок, и все четыре из этих рынков, они все, если бы они все объединились в Дубае, то тогда Дубай это будет, наверное, самое сильное из всех мероприятий, частью которой мы когда-то не были являлись. Но интересно то, что мы сейчас находимся в более ста рынках по всему миру. И это всего лишь небольшое предтеча того, того что нас дальше идет в мире. Позвольте мне сейчас свой стульчик достать, и потом мы уже начнем с тех объявлений, которые нам сегодня обязательно с вами нужно сделать. Обожаю просто. Поэтому, вау, по-настоящему великолепно. Еще раз огромная благодарность всем лидерам Японии, которые позволили этой неделе стать настолько особенной для Эдварда, для Ильи, для меня, для доктора Анны. Мы провели по-настоящему волшебное время со всеми вами. Итак, давайте, друзья, немножко поговорим с вами о некоторых из всех объявлений, которые нас ждут. Итак, мы сегодня в конце сделаем особо важное объявление, которое мы даже в Японии еще не успели объявить. В Японии мы поделились большей частью этих объявлений, кроме одного самого интересного. И сегодня мы поделимся этим большим объявлением с вами, с нашим сообществом. Многие из вас просили нас об этом. И мы обязательно закончим сегодняшний созвон с очень и очень особенным. Объявления. Но давайте по одному начнем информацию сегодняшнего дня проговаривать. Во-первых, мы очень рады. И, Эдвард, поправь меня, если вдруг я неправильно что-то говорю по поводу деталей наших долей, если я где-то что-то неправильно говорю. Мы это все достаточно быстро собрали вместе со слайдами. Но у нас сейчас самый большой пул форекс-билдеров, которые у нас были с запуска нашего... Нашей, нашего пула билдеров. Для тех из вас, кто получили свою квалификацию, с тем, как мы закончили сентябрь, сейчас у нас уже получилось рассчитать стоимость этих долей. И стоимость этих долей, Эдвард, была примерно в районе 250 долларов за долю, да? Плюс-минус. Для пула билдеров там 220 долларов и 63 цента, а для пула ачиверов там 5 тысяч тысяч. Девяносто четыре доллара просто, да. Поэтому да, двести двадцать восемь и пять тысяч девяносто четыре. Итак, чтобы быть более точным, двести двадцать восемь долларов за долю в нашем пуле билдеров. И, и, и Илья, и Илья, потому что мы очень любим цифры, мы внимательно на все это смотрели, и мы говорили про это сегодня, об этом сегодня с утра, буквально за завтраком. И, говоря об этом, мы осознали следующее, что это очень и очень важно. Поэтому по-настоящему обратите внимание на то, насколько это мощно. Если вы заработаете всего лишь одну долю в пуле билдеров, а как это можно сделать? И для этого вам нужно 5000 USDT в ваших личных а, привлеченных средствах за календарный месяц. То есть, если вы, например, будете... Хотите участвовать в ноябрьском бонусном пуле, то вам нужно будет 5000 в контрибуциях ваших личных рефералов, насчитывая не более чем 2500 из этих 5000 от одного человека. Соответственно, если у вас есть 5000 в личных рефералах, то это одна доля. Если у вас 10 тысяч в личных рефералах, то это две доли. Если у вас три 3000. То есть 15 тысяч сумма общих рефералов, то это 3 доли. А если у вас 20 тысяч в личных рефералах без того, чтобы более чем 50% приходило от одного реферала, то тогда вы, получаете зарабатываете двойное количество долей. То есть вы бы зарабатывали... 8 получается долей, таким образом в бонусном пуле. И мы очень быстро посчитали и поняли, что с одной долей, или с двумя долями, или с тремя долями, что это, по сути, является еще пятью процентами, еще пяти бонусом для этих рефералов. Поэтому помните, когда вы делаете, когда вы кого-то рекомендуете получать 5% бонус fast старт, но с. А, нашим бонусным пулом, это практически как будто вы ускоряете весь этот процесс. И сегодня, основываясь на стоимости долей, понятно, что стоимость долей может меняться, может как расти, так и падать, но с, текущей, с текущим раскладом по долям это очень похоже на заработок дополнительного 5% бонуса, для наших рефералов. Но когда вы добираетесь до 20 тысяч в реферальном объеме, когда вы получаете уже удвоение долей, пять процентов превращаются в практически 10%, потому что сейчас у вас уже есть 8 долей вместо четырех. И это по-настоящему удивительно, потому что этот бонус изначально был спроектирован для того, чтобы мы могли предоставить людям определенную мотивацию для того, чтобы приглашать личных рефералов, рядом по-настоящему делиться историей Дейзи с другими людьми. Это по-настоящему удивительно. Если вы остановитесь, если вы об этом задумаетесь, то с той оценочной стоимостью долей, которая существует сейчас, это практически 15% реферального бонуса сходу. Если вы туда включаете реферальный бонус фаст старт, если вы также туда включаете доли в Builders Pool. Поэтому это очень и очень мощный бонус, и мы хотели бы начать сегодняшний день с объявления того, что доли в нашем пуле строителей, в Builders Pool, для тех, кто квалифицировал, получил квалификацию, сейчас стоит 228 долларов за долю. А для пула Ачиверов, там стоимость увеличилась, по-моему, с 3000 долларов в прошлом месяце, сейчас к более тысячам USDT за каждого за каждую долю. Нужно понимать, что Builders Pool — это ежемесячный пол. Соответственно, Builders Pool — это ежемесячный пол. То есть вы получаете квалификацию в октябре, вы зарабатываете, и вам выплачивают, соответственно, в ноябре. То есть ее работает помесячно. Если вы хотите получать доли каждый месяц, то каждый месяц нужно зарабатывать доли новыми рефералами. Но в поле Achiever — это пол, который является перманентным, который постоянен. И в этом поле как только вы зарабатываете в нем, Долю, то вы все. Вы становитесь держателем этой доли на протяжении всего существования этого пула. И это более 5 тысяч долларов за долю. И я вам хочу сказать, что у нас был отдельный обед для пейсеттеров буквально вчера. И мы это как раз обсуждали, потому что вот что я осознал. Я осознал следующее. Ведь у нас есть по-настоящему удивительный план вознаграждений. Но если бы вы все убрали, если бы вы убрали бонус чек-матч, если бы вы убрали бонус юнилевел, если бы вы убрали бонусные пулы, если вы убрали все эти бонусы, и если бы вы сконцентрировались исключительно на этом пуле ачиберов, то он прямо сейчас, в этом месяце, он бы предоставил вам 5000 долларов в месяц. И это деньги, которые могут менять жизнь многих людей. Безусловно, не всех, но есть многие люди, которые работают на работе с 5 до 9, и в Японии... Сколько было, ты говорил? Помнишь, ты рассказал мне, какое количество людей зарабатывают такие деньги? Да, это, кстати, Джереми, то, с чем я хотел сейчас тоже выставить. Поскольку японская иена сейчас очень дешевая, то есть доллар значительно усилился по отношению к иене, и среди японских лидеров у нас есть многие люди, которые получили эти доли, и у некоторых... Из этих людей более одно, одной доли. Мы таких людей знаем, поэтому эти люди, даже имея только одну долю, их ежегодный доход настолько сильно увеличился, что они становятся топ-5% зарабатывающих в Японии. И это очень круто. Это с одной долей, Илья? С одной долей, я правильно понял? То есть с одной долей он становится частью топ пяти <связанная> процентов, да, да, все правильно ты понял. To to это просто удивительно. Я также хочу кое-что добавить, Джерми. Если то, о чем мы вчера с вами говорили, если бы мы вообще перестали каким-то образом принимать новых людей, если бы мы просто вот закрыли все наши приемы новых людей, они бы все равно продолжали получать это каждый месяц, правильно? Правильно, да. И может быть, даже больше. Да, ведь в этом-то и заключается сила этого предложения, потому что это ведь устойчиво, соответственно, это то, как мы это можем все объединять. Ведь мы ведь можем объединять эти пулы ачиверов и билдеров, именно поэтому это не уменьшается. И к тому же нужно понимать, что в прошлом месяце у нас было... У нас были очень хорошие показатели со стороны Форекс, поэтому мы это точно знаем. Именно поэтому у нас чуть-чуть выросла наша стоимость долей, на самом деле достаточно сильно выросла по сравнению с некоторыми предыдущими месяцами. Но у нас все равно есть октябрь, ноябрь, декабрь, и давайте посмотрим, какие результаты, он мы получим в те месяцы. Но это по-настоящему очень большие новости. Это по-настоящему значит очень много, Эдвард. то, что сказал, это настолько сильное. Я хочу убедиться в том, что все понимают то, о чем говорит сейчас Эдвард. Поскольку, опять же, это как раз мощь силы модели Дейзи. Это настоящая ее сильная черта. И это применимо к таким к такому большому количеству разных составляющих. Это применимо к вашему пулу ачиверов. Это в целом применимо к вашим вложениям, потому что мы можем, по сути уже сегодня закрыть Дейзи, сказав, что больше никто никогда не сможет, там, например, в Дейзи войти. Мы можем сегодня сказать, что все, мы все закрываем, и им те вклады, которые вы сделали, эти бонусные пулы, в которых вы уже заработали доли, имеют возможность и потенциал продолжать выплачивать вознаграждения уже без каких-то новых средств, которые были бы привлечены. И это как раз то, что делает Дейзи на сто процентов отличным от абсолютно всего другого. Я думаю, что практически от всего другого, по крайней мере, с того, что я видел на рынке, ведь все то, что я видел на рынке, когда речь заходит о чем угодно в плане денег, когда речь заходит о чем угодно в плане торговли, или в плане, например, криптовалют, или в плане, например, Форекса. Те деньги, которые люди зарабатывают, они очень часто приходят от того, что люди продолжают записываться. И как только люди прекращают записываться, как только новые при пристают переходить, то сразу прекращается этот якобы пассивный доход, прекращает работать план вознаграждения. Мы это видели, как это происходит неоднократно. И, друзья, если что, это называется пирамида. Это, по сути, есть по определению... Описание пирамиды, что люди могут зарабатывать только тогда, когда продолжают приходить новые люди. Ведь мощь модели Дейзи, и вы это способны увидеть в рамках пула ачиверов, заключается в том, что наша модель спроектирована так, чтобы все могли получать выгоду, все могли получать прибыль, все могли получать доли, и наша бизнес-модель способна самовоспроизводиться даже в всех ситуациях, если кто-то, если люди вообще перестанут. При, если новые люди вообще перестанут приходить Дейзи. Если вы позволите себе это по-настоящему понять, нужно понимать, что это меняет правила игры. Это по-настоящему особенная часть модели Дейзи. Как вы можете заработать себе доли в этом пуле ачиверов? Достаточно по помочь всего лишь одному человеку, который является вашим личным рефералом. Достаточно помочь лишь одному человеку достигнуть ранга Paysetter Gold. Вы можете помочь одному человеку достигнуть этого ранга, и вы тем самым имеете возможность заработать долю в этом пуле. Если вы сможете помочь двум людям достигнуть этого ранга, то вы сможете заработать две доли в этом пуле, ну и так далее, и так далее. Здесь, соответственно, нет ограничений по тому количеству долей, которые вы можете в нем заработать. Только задумайтесь об этом. Если у кого-то, например, есть цель в том, чтобы стать пейсеттер-лидером, что, по сути, означает, что они просто помогают трем людям для того, чтобы стать пейсеттером голда, вы не только сможете заработать себе долю в этом бонусном пуле. Но если бы вы с сегодняшнего дня начали, если бы вы смогли помочь трем людям, всего лишь трем людям, достигнуть ранга uh, Paysetters Голд», то это бы стоило с... на сегодняшний день 15 тысяч долларов в этом месяце в... в плане дополнительных бонусов. Это не учитывая все то остальное, что у нас есть в нашем плане вознаграждения. Поэтому еще раз хочу вас всех поздравить. Поэтому всем спасибо, кто заработал доли в бонусном пуле уже сейчас. Хотим заранее вас всех поздравить. Хотим поздравить всех и каждого из вас, кто заработал доли в этом бонусном пуле между сейчас и мероприятием в Дубае. И последнее, что мы хотим сказать про этот пул учиверов, это следующее. У нас будет очень и очень особенная церемония признания, и мы по-настоящему будем отмечать тех людей, которые смогут заработать пулы в этом... которые смогут зарабатывать места в этом пуле. Если вы хотите настоящий ВИПовский опыт Дубай, если вы хотите, чтобы вас по-настоящему признали, и чтобы вы по-настоящему выделялись в вашей команде как человек, который по-настоящему ведет с передовой, то вам необходимо заработать доли в этом пуле ачиверов, потому что у нас будут очень особенные признания, у нас будут очень особенные а, моменты для всех тех, кто зарабатывает бонусные очки в этом поле. И сказав это, хочу сказать, что мы продолжаем на протяжении всего октября, мы продолжаем с нашими паками Momentum, которые, опять же, являются мощнейшим бонусом, мощнейшим преимуществом для всех тех, кто зарабатывает в доли в пуле билдеров или в пуле ачиверов. То, как работает наш Momentum пак, у вас должен быть... Это для краудфандинга через Форекс. Вы должны быть участником пятого пакета в Форексе для того, чтобы в этом участвовать, ведь участники пятого пакета могут единоразово, подать на пакет пятого уровня, а человек с шестым пакетом может одновременно подать и на пятый и на шестой пакет. Это распространяется до девятого пакета. Если вы находитесь на любом из этих пакетов, вы можете сразу приобрести Momentum пак на ваш уровень и на уровень ниже, потому что пак Momentum, он, включ... он позволяет 90% вашему вкладу быть вложенными в живой трейдинг, поэтому вместо того, чтобы это было только 70%, здесь 90% сразу вкладывается в трейдинг вживую. И это очень мощно, ведь 5% дальше распространяется на реферальный бонус, и 5% дальше распространяется по нашим моментум-бонус-пулам. То есть пулу билдеров, пулу чиверов и, соответственно, моментум-пак продолжается. И это по-настоящему великолепная возможность для того, чтобы каждый участник Дейзи мог, мог полностью использовать те преимущества, Удивительного развития искусственного интеллекта, за которым мы наблюдаем прямо сейчас. Мы, и я, кстати, хочу сегодня объявить Пейсеттер uh, Ресет, который у нас произойдет в октябре. То есть любой участник Дейзи, даже если вы уже прошли ваши первые 30 дней, у вас снова есть возможность получить paysetter, статус Пейсеттера в Дейзи. И я вам скажу то, о чем... Мы обучаем людей сейчас. Мы очень много с нашими лидерами общаемся о том, как вы можете создавать ускорение прямо сейчас в DAISY, как вы можете по-настоящему переводить ваш бизнес на следующий уровень. И я готов вам сказать, что ответ заключается в том, что нужно становиться пейсеттерами. Поэтому ставьте перед собой цели, достигайте уровня пейсеттеров в октябре. Даже если вы уже обладаете этим рангом, например, пейсеттер голд. если вы просто хотите заработать больше далее в пуле ачиверов, если вы, может быть, хотите заработать вашу первую долю в лидерском пуле, нужно понимать, что самое важное, что мы можем сделать как лидеры, это когда мы будем вести собственным примером. Что же это означает? А это означает, что есть намного больше силы в том, что мы делаем, чем в том, что у нас, чем то, что мы уже сделали. Ведь энергия, она же не приходит от того, что мы с вами сделали в прошлом энергия, она приходит от того, что мы с вами делаем в настоящем. Это и есть лидерство. Это то, как вы создаете моментом, как вы создаете ускорение в вашей организации. Вы ведете собственным примером. И поэтому мы бы бросили вызов вам. Мы бы бросили вызов каждому участнику Дейзи. Мы бы сказали, Зада... поставьте перед собой цель, соберитесь с вашими лидерами, с которыми вы сейчас работаете, и скажите, я хочу стать пейсеттером. И постарайтесь... На полную использовать тот перезапуск, который у нас будет идти в октябре. Никогда не было лучшего времени для того, чтобы продолжать выстраивать Дейзи. Если вы только посмотрите на 200% показателей, которые мы видим сейчас в Форексе за последние шесть месяцев на по сравнению... То есть и 200% показатель, Все, что вам нужно, это просто показать вам презентацию, показать вам свой бэк-офис, и пусть они самостоятельно дальше решают, их ли это дело или нет. Никогда не было проще рекомендовать людей в Дейзе. Никогда не было проще достигать уровня Paysetter Gold, чем прямо сейчас. Для того, чтобы достигнуть уровня Paysetter, у вас должно быть 24 личных реферала и 128 тысяч в личных вложениях ваших рефералов. Если вы сможете это сделать за месяц с октября, то вы, соответственно, сможете получить долю в пуле Paysetter Gold. Это учитывая нашу промо с ресетом. Поэтому давайте сделаем этот месяц рекордным. Итак, еще раз хочу быстренько показать этот слайд, для того, чтобы все понимали про наши бонусные пулы для лидерства. Это по-настоящему удивительная возможность для того, чтобы вы могли пойти и заработать долю в лидерском пуле. Как это сделать? Это сделать можно, если вы рекомендуете, если вы... В, помогаете трем личным рефералам достигнуть уровня Paysetter Gold. Поэтому это, по сути, удивительная возможность для практически всех тех, кто хочет достигнуть более высоких ранков, и чтобы помочь трем людям в целом. То есть вам нужно помочь всего троим людям достигнуть уровня Paysetter Gold. Для вас октябрь это просто идеальный момент для того, чтобы вы имели возможность это сделать. Добавок ко всему этому, следующее объявление сегодняшнего дня оно заключается в том, что 21 и 22 февраля у нас будет мероприятие «I told you so, «Я же тебе говорил», которое будет происходить в Дубай. И я вам говорю о том, что это будет мероприятие, которое сможет по-настоящему изменить правила игры. Мы знаем те объявления, которые там будут сделаны. И у нас есть по-настоящему классные сюрпризы для вас на этом мероприятии. Там будут удивительные Гости, выступающие на этом мероприятии, мы объявим огромное количество партнерств, и следующая волна ускорения в Дейзи будет происходить благодаря этому мероприятию. Мы верим всеми нашими сердцами, и мы также надеемся, что вы тоже в это верите, что на протяжении следующих пяти месяцев в Дейзи мы сможем увидеть по-настоящему удивительный рост в ускорении. И когда мы все соберемся вместе в феврале на это мероприятие, соберемся в арене Кока-Кола на это мероприятие, мы верим, что это мероприятие будет по-настоящему как раз тем мероприятием, которое позволит настоящему ускорению начаться в Дейзи. Мы всем нашим сердцем верим в то, что 2023 год — это тот год, когда мы сможем достигнуть одного миллиона участников в нашем проекте «Дейзи». И мы также верим в то, что мы сможем достигнуть миллиарда в USDT в общих вложениях нашей краудфандинговой платформы. И сейчас мы вам включим коротенькое двухминутное видео. Я хочу поблагодарить Евгения за то, что он это видео для нас организовал. И это просто предоставит вам общую картинку всех мероприятий Дейзи, которые у нас происходят, и того, что вы можете ожидать на нашем мероприятии, я же вам говорил, которое пройдет в Дубае. Итак, друзья, перед тем, как мы с вами перейдем к нашему последнему объявлению, позвольте мне передать вам слово еще раз. Так, давайте мы еще раз это проговорим. Да, ведь я на самом деле так сильно этому радуюсь, потому что ведь это то следующее, что мы строим для нашего мероприятия в Дубае. И ведь мы уже прошлись по всему, и сейчас уже мы к этому практически готовы. Ведь сейчас то время, когда вы можете запрыгнуть на это мероприятие, это ведь то, что грядет дальше, это по-настоящему большие объявления. И в Дубае то, что нас ждет, многие люди задаются вопросом о Форексе, И о Дубай. всяком другом, что нас с вами ждет. Оно в Дубае, друзья. Вы получите это все. но Вы получите все то, о чем вы так давно хотели услышать. Все это нас ждет с вами в Дубае. Нужно понимать, что последнее мероприятие, которое у нас проходило в Дубае, оно для тех людей, которые на то мероприятие пришли. Это было по-настоящему решением, а, верю я в Дейзи или нет. Потому что тогда у нас происход... было много разных вызовов. У нас в компании многое что происходило. И по сути, последнее мероприятие было для тех, кто задавался вопросом, верили ли в Дейси или нет. А что такое вера? Вера — это когда вы что-то не видите, и вам приходится верить. Поэтому на нашем последнем мероприятии в Дубае у нас была группа людей, которые говорили о том, что они видят. В... верят это видение, даже несмотря на то, что они еще не видели результаты. Но наше следующее мероприятие в Дубае, оно уже не требует никакой веры. оно уже не требует от вас того, чтобы вы верили в то, что, чего вы не видите. верить. наше следующее мероприятие в Дубае — это просто про то, чтобы принять решение, буду ли я частью движение «Дейзи». На последнем мероприятии вам нужно было обязательно в это верить. Это было мероприятие по-настоящему для лидеров, для тех, кто говорил так, мы верим, мы с вами, и мы верим в то, что большинство еще просто не видит. Но это мероприятие, которое будет сейчас, здесь уже совершенно нет необходимости ни в какой вере. Вам уже не нужно ни во что верить, потому что доказательства и ускорения уже присутствуют. И это будет просто продолжать нарастать на протяжении следующих пяти месяцев. Поэтому единственный вопрос, который человеку которому человеку нужно задавать про себя, это про Дубай, это «Хочу ли я стать частью самого большого, самого сильного прорывного движения в нашем рынке, которое я только, когда... только видел в нашей индустрии? Буду ли я частью следующего проекта на миллиард долларов?» Буду ли я частью самого настоящего, самого выгодного проекта в этом пространстве сейчас? Буду ли я частью этого движения? Если ответы на эти вопросы, да, если ответ, я действительно часть Дейзи, я здесь, я здесь был, и я никуда отсюда не собираюсь. Если вы часть Дейзин, то вам нужно просто вы обязаны присутствовать на этом мероприятии, потому что это мероприятие, ведь именно с этого мероприятия мир все больше будет узнавать историю Дейзи. Начиная с этого мероприятия, мы будем видеть все больше и больше живых изменений, и это будет просто по-настоящему. Крыша сносна, поэтому, Эдварда, что здесь сказать, я жду не дождусь. Да, это ведь будет по-настоящему интересно. Итак, очень быстренько, позвольте мне также сказать вам то, что интересная часть заключается в том, что самый большой враг успеха — это любовь к комфорту. Люди очень любят комфорт, а люди не любят меняться. И люди готовы на многое для того, чтобы не меняться. Даже если эти перемены смогут подарить вам настолько больше, настолько лучшего. И люди боятся даже самых минимальных перемен, на самом деле. Это очень похоже на тот страх, который люди испытывают перед тем, как переехать из одной страны в другую. Это на самом деле несложно, это достаточно просто, это даже приятно. Но так или иначе, эти перемены, они смогут перевести вас на совершенно иной уровень. Потому что когда вы попадаете туда, то вас уже нету необходимости верить. Вы уже знаете. Когда вы знаете, и вы с вашими людьми общаетесь, то вы будете в Дубае, вы сможете из Дубая, например, вашим людям писать, они будут к вам присоединяться, потому что они будут знать, что вы знаете. Да. Истину, истинно, как говоришь. Это на самом деле очень и очень важно, потому что я рад, ведь у нас будут самые большие объявления, но, Илья, ты знаешь, Сложно ничего не говорить, да? Потому что ведь у нас есть эти объявления. У нас на самом деле есть еще одно объявление, и у нас еще 15 минут. Нам эти 15 минут потребуется на как раз это объявление, не знаю. Давайте Илья сейчас быстренько скажет про Дубай, давайте уже переходить к этому нашему следующему важному объявлению. Ну, что сказать, мне про Дубай уже добавить особо нечего, потому что вы уже все, что нужно было, сказали. Но точно так, как Джереми сказал, мне очень понравилось, как именно ты это сформулировал, еще вчера Эдвард также упомянул, что некоторые люди при достижении определенного уровня успеха просто останавливаются. У нас есть некоторые пейссеттер-лидеры, на которые останавливаются, потому что они уже получают определенное количество дохода, они уже получают определенное количество бонусов, и они, может быть, не до... может быть с одной стороны, они хотят, но они не готовы двигаться дальше для того, чтобы перейти на следующий уровень. Поэтому здесь вопрос не только в том, чтобы приобрести там билет или забронировать отель. Для тех людей, которые уже достигли определенного уровня успеха, здесь вопрос в том, чтобы продолжать заниматься тем, чем они уже занимаются, не останавливаясь на достигнутом. Это также крайне важно, потому что у нас есть феноменальное количество лидеров, особенно, когда вот мы говорим в Японии, например, с теми же японскими лидерами, и Джереми, это то, о чем ты, в том числе, с ними говорил, не так ли? То есть здесь нет вопроса того, о, чем, что, о том, что они сделали в прошлом, потому что ведь вам нужно, ваша команда, поддерживать настоящей продуктивностью, вам нужно поддерживать вашу команду настоящей настойчивостью, поэтому здесь вопрос в том, какие усилия вы вкладываете в этот бизнес, даже несмотря на то, что вы уже достигли рангов, может быть, Paysetter Gold, может быть, Paysetter Leaders. Поэтому здесь вопрос в том, что вы продолжаете делать, а не то, что вы сделали уже. Это также важная составляющая этого. Да, это совершенно правда. Совершенно правда. Ведь в следующие пять месяцев для практически каждого человека на этом созвоне смогут по-настоящему вас настроить и подготовить к получению дохода практически на, на протяжении всей вашей жизни. Ведь вы, если сможете продолжить строить на протяжении следующих пяти месяцев между настоящим моментом, между мероприятием в Дубае, если вы сможете поделиться историей Дейзи, если вы сможете продвигать те показатели, которые сейчас есть у Forex. И, и если вы сможете продолжать развивать Дейзи правильным образом на протяжении следующих пяти месяцев. Мы говорили об этом команде вчера, что сейчас прямо я нахожусь состояние, где как только кто-то присоединяется к Дейзи впервые, как только они регистрируются, то первое, что я делаю в таких случаях, и первое, что я бы рекомендовал делать вам в подобных случаях, это убедиться в том, что вы продвигаете мероприятие Дубай, помогаете им, помогаете им, когда они только присоединяются в Дейзи, помогаете им переходить на сайт I Told You So, я же вам говорил, помогайте им регистрироваться на мероприятии Дейзи, потому что ведь это то мероприятие, на котором настоящее нужно быть, и если мы с вами сможем собраться, то мы сможем с вами собраться вместе как команда. Мы сможем собраться со всего мира и быть там на протяжении следующих пяти месяцев. Если мы сможем предоставить... Если мы сможем на полную выложиться в построении Дейзи, если мы сможем помочь людям приходить в это удивительное движение, которое по-настоящему меняет жизнь, если вы это будете делать, продвигая то, что происходит в Дубае, если вы будете концентрироваться на том, как это мероприятие в Дубае привести, то 2023 год будет самым сильным финансовым годом, который у вас когда бы то ни было был в вашей жизни. И поскольку долгосрочная концентрация Дейзи, поскольку экспоненциальная модель роста Дейзи настолько мощна, что она касается не только 2023 года, но вы имеете возможность изменить вашу жизнь навсегда, если вы будете выкладываться на полную на протяжении следующих пяти месяцев. Поэтому давайте сейчас, друзья, посмотрим на последний слайд здесь, и мы хотим на этом слайде поделиться с вами очень и очень важным объявлением, очень важным объявлением, которое я, по крайней мере, считаю крайне-крайне зажигательным. Итак, друзья, давайте мы поделимся несколькими фактами с вами, так, чтобы мы все просто были на одной странице, почему мы так рады. Дейзи, ведь мы эту платформу уже 18 месяцев вместе выстраиваем. У нас были взлеты, у нас были падения, у нас были сложности с крипторынком, у нас были разные отсрочки, на разные ситуации, когда... Все затягивалось, но мы уже прошли самый главный Рубикон на протяжении последних четырех месяцев. В апреле мы запустили живой Форекс, и это было запущено вживую впервые. И на протяжении последних шести месяцев, с апреля до настоящего момента, с 4 апреля до 4 октября, 209% — это то, сколько мы получили за последние шесть месяцев. И это просто удивительно. Огромное количество людей прислали нам скриншоты своих собственных бэк-офисов, того, как сколько они вложили им. Если у кого-то было, например, тысяча, например, USDT в трейдинге, сейчас у них уже три тысячи. Если кто-то 100 тысяч завел, то сегодня у них уже более 300 тысяч заработанных. прямом смысле слова, более 200. Более 200 процентов показателей на протяжении последних шести месяцев. Им я вам, друзья, говорю, что я не верю, что есть более сильная, более выдающаяся программа, которая работает сейчас, более сильная, чем Forex. И, и сказав это, я хочу напомнить вам, что DAISY, Daisy – это не инвестиционная или не трейдинговая платформа, это платформа краудфандинга, где мы занимаемся краудфандингом развития, развития, где мы финансируем развитие подобных технологий, и одно из преимуществ того, что мы это финансируем, это то, что с тем, как технологии будут продолжать развиваться, с тем, как мы будем сталкиваться с успехом, так как мы с ним сталкиваемся прямо сейчас, с тем, как это все будет происходить, с тем, как это все соединяется, объединяется, то мы с вами как сообщество, мы с вами как сообщество по краудфандингу сможем получить коллективный плюс от этого. И мы с вами неоднократно мы с вами на протяжении 6 месяцев уже совершили очень значимый прорыв с нашими показателями работы в Форекс. Видите, 4 октября будет первая выплата по перформансу для остаточных. Поэтому, если вы помните, в модели Дейзин каждые шесть месяцев происходит автоматическая выплата за перформанс. И за перформанс эти 15% от непосредственных показателей выплачиваются в виде остаточного дохода. И это включает в себя бонусы Unilevel, это включает в себя бонусы Paysetter Gold и лидерские бонусы, это включает в себя пулы билдеров, это включает в себя пулы ачиверов. Соответственно, до 4 октября мы с вами увидим самую крупную выплату, которую мы когда бы то ни было видели в остаточной части дейзи. И это просто начало. Поэтому, друзья, 4 октября будет очень и очень радостным и интересным днем для этого сообщества, и дальше будет только лучше. Дальше будет лучше. Как мы уже ранее упоминали, наши моментум-паки будут продолжать свое действие и в октябре. Поэтому вы хотите убедиться в том, что каждый человек, который находится в, вашем, в ваших командах Дейзи, что они апгрейдят свои пакеты Форексом. Как только вы добираетесь до пятого пакета, вы получаете возможность перемещаться, вы получаете возможность перейти к пятому пакету. Когда вы находитесь на следующем паке, вы можете перейти к моменту паки на том же уровне, и где уже соответственно, 90% вкладывается в живой трейдинг. Но сказав все это, нужно понимать, что есть просто удивительная группа людей, есть удивительная группа людей, которую мы хотим, о которых мы хотим сегодня с вами поговорить. И эта группа людей, это те люди, которые работали с Дейзи еще до того, как у нас были запущены пакеты Форекса. И это как раз группа людей, которые поучаствовали в развитии нашего искусственного интеллекта для трейдинга криптовалюты. И мы видели, как наш крипто и делал достаточно выдающиеся, давал нам выдающиеся показатели на протяжении нескольких месяцев еще в 2021 году, но на протяжении последних 9 месяцев это тип показатели искусственного интеллекта и Криптовалюты были не самыми лучшими. Разработка этого искусственного интеллекта продвигалась не настолько быстро, насколько нам бы с ним хотелось. Вызовы, с которыми мы сталкивались, продолжали происходить, несмотря на то, что мы думали, что мы большинство из них решали летом, в июне, в июле, в сентябре, в августе. Но после того, как мы поговорили с доктором Анной из команды, мы поняли то скорость разработки для искусственного интеллекта, поскольку рынок криптовалют настолько сильно отличается от рынка Форекса, скорость разработки не была настолько быстра, насколько мы бы хотели, чтобы она была. Мы надеялись, что разработка будет двигаться немного быстрее. Не нужно вот здесь, пожалуйста, неправильно трактовать то, о чем сейчас пойдет речь. Мы точно, например, знаем, что искусственный интеллект по криптовалютам... Наступит тот день, когда этот искусственный интеллект будет самой сильной истории во всем Дэйзи. Мы, безусловно, очень любим те показатели форекса, которые мы видим. Какие бы проценты у нас не были в месяц, там 30, 40, 50 процентов в месяц. Это круто, это замечательно. Это нас вдохновляет, и в мире сейчас нет ничего подобного в плане э, рынка, реферального рынка. Но... У искусственного интеллекта по криптовалюте есть возможности, есть потенциал для того, чтобы зарабатывать 50-100, 150% в месяц, не в год. У искусственного интеллекта есть подобный потенциал, но на разработки в искусственном интеллекте еще просто не дошли до нужного уровня. И нам еще требуется определенное время перед тем, как мы сможем увидеть, как это все происходит. Мы очень надеемся, что это произойдет. К нашему событию в ноябре, мы очень надеемся, что криптоискусственный интеллект сможет развернуться и что мы сможем предоставить самую мощную торговую площадку криптовалюты, которую когда бы то ни было видел мир. Мы знаем, что это то, в какую сторону мы движемся сейчас с вами вместе, но с тем, но как участники криптовалюты краудфандинга, нам нужно посмотреть и сказать, что да, мы с одной стороны разрабатываем криптоискусственный интеллект. Пока он у нас разрабатывается, вопрос заключается в том, нужно ли, ему серьезное нужно ли ему серьезное количество капитала в живом трейдинге на его данной фазе разработки. И с тем, как мы говорим с доктором Анной, она была очень открыта, и она сказала, ну вот знаете, вот на настоящем этапе разработки, из-за того, что сам крипто и, и не показывает нам те результаты, которые мы от него ожидаем. Я не думаю, что нам следует продолжать удерживать все эти фонды в искусственном в фонде, искусственного интеллекта криптовалюты, для того, чтобы позволить ему дальше разрабатывать, раз, развиваться. Но вместе с этим доктор Анна сказала нам, что прямо сейчас мы находимся на стадии развития нашей Форекс платформы, в котором мы уже можем по-настоящему начать тестировать производительность трейдинга Форекс. Потому что, по сути, друзья, наша цель заключается в том, чтобы как Форекс, так и криптовалюта имела возможность взаимодействовать с чуть ли не миллиардами долларов. С тем, как мы получаем лицензии, с тем, как мы проектируем все то, что в Дейзи будет, мы знаем, что целые миллиарды и миллиарды и миллиарды будут приходить в эту платформу, которая сейчас разрабатывает Эндотек. прямо сейчас у нас есть по-настоящему удивительная возможность для того, для того чтобы Взять всю разработку Форекса, всю разработку искусственного интеллекта и перевести ее просто на качественный на иной уровень. И она уже к этому готова. Она уже готова к тому, чтобы справиться с увеличением количества вложенного капитала. И поэтому те объявления, которые то к концу октября, то есть не, это не произойдет сегодня, это не придет на этой неделе, но у нас есть целая команда, которая работает на бэкэнде, для того чтобы позволить этому переходу произойти, мы подготавливаемся к тому, чтобы перенести основную порцию нашего искусственного фондов наших фондов искусственного интеллекта в Forex и до тех пор, пока разработка крипто и не перейдет на максималку. Если кто-нибудь в сообществе скажет, что я хотел бы оставить свои вложения в разработку крипто и вы имеете вас воз... вы сможете нам об этом сказать и мы так и сделаем вы сможете сказать например я не хочу чтобы мои вложения в криптовалюту были перемещены например в трейдинг на форексе вы сможете это сделать но мы будем перемещать большую долю фондов крип... искусственного интеллекта криптовалюты форекс и и это будет по-настоящему удивительным вознаграждением. Для тех из вас, кто по-настоящему верил, для тех из вас, кто были с нами с самого начала, для тех из вас, кто запустился с нами тогда, когда мы запустились. Вы помните, что искусственный интеллект криптовалюты выплатил уже более 135 миллионов в USDT в бонусах. Поэтому не нужно понимать это превратно. Поэтому у нас были серьезные истории успеха в искусственном интеллекте криптовалюты. Поэтому на протяжении последних 9 месяцев мы все знаем, что происходило с рынками. И это возможность для тех, кто участвовал, например, в разработке искусственного интеллекта криптовалют. Это возможность для того, чтобы ваши вложения могли быть помещены в разработку Форекса, и с тем, как фор... разработка Форекса будет продолжать показывать по-настоящему удивительные результаты, вы будете продолжать получать выгоды от этих результатов. Нужно понимать, что это не будет считаться как разные пакеты Форекса, поэтому вам, безусловно, нужно будет вкладывать Форекс, если у вас есть желание, чтобы у вас были эти пакеты, чтобы вы получали за это должную аккредитацию, но ну, должное, соответственно, вознаграждение для тех из вас, у кого есть разные пакеты в искусственном интеллекте, криптовалюта, к концу октября, как можно быстрее, мы сейчас все еще с этим работаем, к концу октября и это может произойти настолько быстро, то есть это может произойти даже в течение следующих двух недель, мы переместим большую часть наших вложений в искусственный интеллект, криптовалюты, мы это переведем в ИИ форекс для того, чтобы у всех была возможность участвовать, сообща в разработки форексом, соответственно, я очень надеюсь на то, что это было одно из самых классных объявлений, которые вы слышали. Мы знаем, что есть люди, которые приснились к Дейзи за 18 лет назад. Мы даже сегодня видели послание, где люди нам говорят. Мы даже не знали, что Дейзи вообще еще жив. Мы думали, что Дейзи что-то случилось. Но Дейзи не только жив, но мы не только движемся вперед, мы растем так, как мы раньше никогда не росли. Не будут людям, которые пришли в сферу искусственного интеллекта. Может быть, они были неудовлетворены, когда они не увидели желаемых ими показателей. На протяжении следующих нескольких месяцев они будут логиниться в свой бэк-офис, и они будут видеть некоторые по-настоящему вдохновляющие результаты благодаря тому, что мы сейчас вводим. Поэтому можете начать об этом говорить. Ведь это, по сути, великолепное вознаграждение, великолепная возможность для всех тех, кто был с, с самого начала. Мы приглашаем всех вас, каждого из вас. Если вы еще не участвовали в наших пакетах форекса, мы всех приглашаем начать участвовать. Мы всех приглашаем начать играть. Как минимум доберитесь до пятого пакета. И когда вы доберетесь до пятого пакета, начните получать ваш моментум пак пятого уровня. Получите шестой пак, потом получите моментум пак шестого, моментум пак шестого уровня. И Безусловно, вы хотите иметь возможность участвовать, вы хотите иметь возможность раскрывать вашу матрицу, вы хотите участвовать в плане вознаграждения для Форекса, но даже если вы не член-участник Форекса, и если вы участвуете в крипто-искусственном интеллекте, то большая часть ваших вложений будет в разработку Форекса, и эти вознаграждения будут переданы дальше вам. Илья, так, Эдвард, я вижу, как наши телеграм-чаты просто взрываются, потому что люди очень рады этим объявлением. Поэтому позвольте мне выключить сейчас то, как мы выключить... Экран, и так давайте я передам слово вам. Я думаю, что все детали и все объявления касаемо этой части будут более подробно разглашены чуть позже, то есть мы сейчас про деталям проходиться не будем. И, может быть, я думаю, что сейчас не стоит особо задавать вопросы по деталям, потому что мы все равно не можем их объявлять прямо сейчас, до тех пор, пока мы технически, с юридической стороны, и с технической стороны будем полностью готовы, ведь мы работаем над на протяжении последних следующих недель со всей нашей командой, и это действительно возможно. Мы знаем, как мы это можем сделать. Есть некоторые вещи, которые нам нужно подтвердить перед тем, как мы сможем это подтвердить. Да, то есть детали, мы скоро их сможем опубликовать. Да, я верю, что ты был прав, когда ты сказал, что это будет по-настоящему самым мощным из тех объявлений, которые мы когда бы делали в этом году. Потому что мы получаем такое феноменальное количество положительной обратной связи. Люди получают... у них мурашки по коже бегут буквально от этих объявлений. В прямом смысле слова. Это правда, потому что мы проводили глобальные созвоны по обновлениям на протяжении последних 15 месяцев. И я никогда не был на где мы бы получали новое объявление, и где мы бы получали такое количество эларатных посланий в нашей группе. И, друзья, эти новости должны по-настоящему зарядить наше сообщество, и это по-настоящему долырно зарядить ваши крылья, так сказать, с тем, как мы начинаем все больше наши крылья расправлять, с тем, как мы все дальше и дальше летим в месяц октября. Это будет настоящим свежим вздохом с тем, как мы переходим в наше мероприятие в Дубае. Итак, друзья, увидимся с вами в Дубае и увидимся с вами на следующих созвонах. Итак, друзья, всем наилучшего октября. Жду не дождусь до тех пор, пока у нас не наступит 4 октября, пока у нас не будут выплаты с Форекса. И, опять же, нас ждет еще целая волна ускорения для всего нашего сообщества. Видите, что вы переходите на сайт iTolgyo.com, ведь там все еще есть билеты, которые можно купить по скидке, поэтому вы можете их приобрести. Я забыл, кстати, показать вам этот слайд, но мы, тем не менее, все равно продолжаем продолжать это по ценам со скидкой, поэтому видите, что в месяц октября вы и вся ваша команда получаете нужные билеты, получаете билеты для всей вашей организации, и давайте сконцентрируемся на том, чтобы заполнить всю Кока-Колу-Арину в Дубае. Итак, друзья, благослови, хорошее господи, Господь, и скоро, Соня, всеми снова услышимся, да, с огромной любовью из Японии. Да, всем огромное спасибо.